Здравствуйте! Около месяца назад мы вместе с вами срезали прикорневые детки вот эти две с пенька орхидеи фаленопсис. Вот. И у нас месяц прошел. Что же у нас за это время произошло со всеми частями орхидеи вот одна из деток которую мы срезали в прошлый раз это большая детка вот она такая вот у нее около 30 сантиметров вот этот лист и второй тоже вот что же произошло за это время у нас пожалуйста уже подросли корешки. Вот один показался, а вот второй. эти вот зелененькие точечки, это два корешка. Довольно-таки хорошо подросли, показались. И мигом начал расти цветонос. Сама детка на некоторых листиках очень сильно потеряла тургор. Вот на нижний листик и вот этот следующий. Очень сильно. На других слегка ухудшился. Тургар, но не на всех, но чуть-чуть ухудшился. Вот стоит эта детка на светлом, теплом месте, прикрыта баночкой. Вот как в тепличке. Корешки растут. Тургар немножко потерялся, но за счет листиков как раз корешки и растут. Следующая детка. Вот это детка с узкими листиками. И вот что получилось за этот месяц. Все больше и больше эта детка получается похожа на цветонос. Вот. Корешков здесь пока не видно снаружи, внутри было, вы помните, две штуки. Вот так все больше и больше листики мельчают и она становится похожа на цветонос. Вот. Две недели назад я срезала эту детку с цветоноса пенечка. Тоже она стоит прикрытая в парничке, но пока корешков не видно, ну, еще рано, просто без говорить. За две недели турган пока не утерян, в общем все нормально. И вот пенечек нашей орхидеи, вот здесь росла детка на цветоносе, был срезан цветонос, но орхидея гонит сюда сок, плохо засыхает цветонос. Вот. И мы смотрели, что было две почки меристемные. Вот здесь была одна. И вот эта вторая. Вот она видна. Вот она набухшая. Уже очень давно набухшая. Но с этой почкой ничего не случилось. Никаких изменений не произошло. А вот Здесь, пожалуйста, вы уже можете видеть, вот растет детка, две чешуйки раскрылась и потихонечку, потихонечку вылезает э, листик детки. Почки на цветоносе не изменились, в общем, больше никаких изменений не произошло. На пеньке начала расти детка, такая еще пока маленькая, вот где-то ну, сантиметр-полтора, полтора сантиметра приблизительно. Вот и все новости на сегодня о развитии деток. До свидания, до новых встреч, подписывайтесь на мой канал.